Итак, ребята, это вторая часть о, видео «Инвестиции в землю». Мы разбираем стратегии, как получать землю ниже рынка, что можно на ней делать. Первая часть будет вот здесь, вот обязательно переходите, э, посмотрите, если вдруг еще не видели. Как обычно, ставьте лайк авансом, подписывайтесь на новые видосы, нажимайте колокольчик, чтобы получать новые уведомления и не пропускать вторые, третьи и четвертые части, а также видео с ответами на ваши вопросы, которые вы можете смело оставлять в комментариях. Итак, смотрите это видео до конца, потому что сегодня мы разберем продолжение тех стратегий, как мы можно получать землю ниже рынка какие вообще еще стратегии бывают на самом деле мы уже разобрали муниципальные торги от города где можно взять землю в аренду мы также разобрали что у города часто землю можно купить просто и построить на ней то что там с назначением идет следующее мы определили что есть земля под аренду у частного лица под размещение нестационарных объектов также мы Разобрали, что можно купить участок и построить на нем дом И разобрали очень крутую стратегию, как а, зарабатывать на земле от 30 до 50% Просто купив большой участок, разбив его на малые Не нарушив правила землепользования и застройки Если не знаю, что это такое, вот здесь я объяснял И сегодня мы продолжаем вторую часть Поэтому смотри, смотри это видео до конца Смотри, я буду за тобой наблюдать Поскольку у нас с тобой сегодня такая неформальная атмосфера, первое, о чем я хочу рассказать, это департамент потребительского рынка. Это интересная организация, которая определяет, какие нестационарные объекты будут размещаться в городе, которые чаще всего предназначены для торговли. Если ты хочешь поставить киоск киоски на остановке на какой-нибудь площадке которая принадлежит городу тебе нужно будет прийти или в парке тебе нужно будет ну там правда департамент культуры еще работает но в основном эти вопросы решает департамент потребительского рынка и все это происходит через аукционы ты нашел интересное место смотришь кому принадлежит участок по кадастровому плану находишь его и потом приходишь и начинаешь процедуру собственно говоря получения этой земли часто у этих ребят есть свои списки того что они выставляют в аренду и это тоже можно посмотреть часто у них на либо просто прийти и свободно пообщаться, то есть, я никто оттуда не выгонит. Мы так делали, мы когда хотели, искали место под кофейнем, мы как раз э, обращались в департамент потребительского рынка и в целом там была процедура работы именно с ними. И кстати, да, там тебе не обязательно покупать дорогущую землю города, ты ее возьмешь в аренду и тебе будет это значительно дешевле, ты поставишь на ней свой актив и вот этот актив ты уже сможешь пересдавать в аренду. Ну, там опять же есть свои нюансы, надо читать договор, на основании которого тебе земля это будет предоставлена. Очень может быть, что когда ты ты возьмешь в аренду тебе будет запрещена прямая субаренда либо всего либо там не более 50 процентов поэтому нужно будет искать дополнительные конструкции то есть не прямой договор найма а допустим договор оказания услуг там сдачи в аренду парикмахерских мест и так далее Ну тут тоже сам додумаешь я тебе просто очень правильную подсказку дал если она кстати тебе была полезна ты знаешь что делать ты знаешь что делать комментарий внизу пиши вот здесь вот, паузу нажимай и пиши Стратегия еще. Номер 7 у нас по пункту – это получение земли ниже рынка с аукционов по банкротству. Смотри, есть компания, они владели какими-то большими земельными участками, так, чтобы была отдельный земельный участок, такие тоже существуют, и ты можешь пойти на агрегаторы торгов по банкротству и посмотреть, как, что вообще предлагается под видом земли. Прикол в том, что конкуренция там не такая, как, например, за квартиры, за очень вкусные объекты недвижимости, потому что, как я уже говорил в предыдущем видео, очень мало кто умеет с этим работать, и на самом деле участки могут очень сильно падать в цене, если ты знаешь, как выходить из сделки. Часто это может быть не просто участок, а какая-нибудь разрушенная старая промышленная база, которая находится в очень классном месте. И не у каждого инвестора хватает видения, чтобы взять убрать вот этот мусор и сказать, хорошо, он будет стоить 0 рублей, а мне нужен именно участок, и увидеть на этом участке очень интересную локацию. Я много раз так видел, когда старые заброшенные участки, на которых были какие-то недостроенные строения, эти строения полностью сносились, этот участок вычищался, и на нем, например, появлялась большая длинная автомойка, либо пост по ремонту автомобилей, где каждый отдельный Гараж сдавался, и это уже будет возможно. Хорошо, с этим мы разобрались. Аукционы по банкротству. Следующая стратегия номер восемь – это когда у тебя появляется такая земля, которую ты берешь в аренду у города под какое-то целевое назначение, к примеру, ты знаешь, что здесь очень круто будет смотреться торговый центр. Либо ты знаешь, что здесь классно станет автомойка, и ты знаешь ребят, которые хотят инвестировать в автомойку, но у них проблемы с местом. Ты выигрываешь торги, берешь в аренду, проплачиваешь. Тебе в течение года ты можешь найти инвестора, который начнет строить там автомойку, хотя бы начнет, хотя бы зарегистрировать 11% постройки. После того, как объект будет возведен, ты получаешь фактически всю маржу, связанную с землей, потому что ты ее взял в аренду, а когда ты ввел ее, выкупил ее в собственность, ты получил совершенно другую стоимость этой земли. Я надеюсь, это было понятно, также просто в комментариях напиши, насколько тебе эта стратегия была полезна. Следующее, девятое – это залоговые аукционы. Здесь очень интересная история, потому что, если полезно будет, я потом отдельное видео напишу. Но в целом сейчас очень кратко расскажу. То есть, есть заемщики, они закладывают земельный участок в банк. Это может быть Россельхозбанк или какие-то другие банки, которые готовы принимать землю в качестве обеспечения кредита. Но чаще всего это сельскохозяйственное предприятие, которых, к сожалению, в России банкротится очень много. Что происходит дальше? Если заемщик не может платить, например, он не построил теплицу, да, которая уже может очень неплохо себя окупать. У нас было как-то несколько лет назад классное видео на встрече. Латином Группы – это инвестирование в теплицу, то есть человек брал землю, строил теплицу, ее закладывал, на эти деньги строил еще три теплицы, у него получался очень неплохой бизнес, который приносил от 400 до 500 тысяч рублей в месяц чистой прибыли на огурцах и помидорах. Но если ты, кстати, такие стратегии знаешь, тоже напиши мне в инсту, мне было бы интересно посмотреть на твой опыт, возможно, мы найдем какие-то общие точки сотрудничества, например, инвестируем в ваш проект, потому что, ну, на мой взгляд, продовольственная тема – это то, что всегда будет жить любой кризис, если вы умеете с этим работать и готовы этим заниматься, это может быть очень клево. Хорошо, логовые аукционы, то есть, заемщик не может платить. Начинается досудебная процедура, то есть, банк говорит – хорошо, продавай. То есть, первый этап – заемщик часто завышает стоимость, если он согласен продавать, и на этом этапе, ну, невыгодно покупать землю, потому что цена часто завышена. Потом начинается процедура суда, потом земля попадает к приставам, он ее, они ее реализуют там сначала по рыночной цене, потом падают на 10%, и есть процедура падения на 20%. если Реализация имущества не прошла, этот актив уходит банку в счет того, что заемщик не может рассчитаться по своим долгам, он попадает на баланс банка. И здесь начинается самое интересное, потому что именно в этом случае, именно в этом случае вам выгодно покупать эту историю, потому что иногда банки, во-первых, могут дать очень льготную ипотеку на свои активы, потому что когда они берут на баланс непрофильный актив, им нужно сформировать такой же объем резервов для того, чтобы уравновесить свои свои резервы. И, надеюсь, было понятно, то есть, если они не могут просто владеть землей, там, владеть недвижкой, им нужно ее сбагрить и превратить это в бумагу, например, в ипотечный займ, по которому вы вы будете платить. Поэтому часто ставки по ипотеке и по кредиту на залоговые объекты, они сильно ниже. И часто процедура одобрения, она тоже проще, потому что банку выгоднее избавиться, и это уже ваша сильная позиция. Как раз такие объекты нужно искать. Хорошо. И десятая стратегия. Наконец-то мы добрались до самого интересного, возможно, ради чего вы смотрели это видео до конца. Это как получить землю бесплатно. Рассказываю пошаговый алгоритм. Смотрите очень внимательно. Итак, первое – находится земля, заброшенный участок. Находите землю, которую не использует человек. Он может жить в другом городе, это может быть человек, которому эта земля просто не нужна, и он не хочет на ней ничего делать, например, это может быть дачный домик, или это может быть участок, который он получил по распределению какой-то льготной программы, он не знает, что с ним делать, он не хочет на нем строиться, у него нет денег на это, и он не дает объявления на авито. Сразу скажу, что самые интересные участки, я на своем опыте это проверил, находятся именно по объявлениям. Чем хуже написано объявление на заборе, на фундаменте дома, там еще где-то, тем лучше, потому что, в этом случае человек не дает рекламу на авито, скорее всего, это не агентство, и скорее всего, он готов двигаться. И Именно в эти объявления нужно звонить, встречаться, договариваться, предлагать там скидку 50%. То есть, один из инвесторов в 2015 году сделал примерно следующую схему. Он нашел большой участок, по-моему, около 12 соток, внес за него задаток, сказал, что я буду его выкупать, но договорился, что его делят ровно на две части по 6 соток. После этого половину он нашел покупателя, который выкупает половину по полной стоимости. То есть Участок купил ниже рынка, продал участок по рынку, то есть нашел покупателя, который хочет купить половину от этого участка за полную стоимость. Покупатель внес деньги продавцу, продавец оформляет сдел сделку на покупателя 6 соток и 6 соток на организатора, на инвестора. То есть инвестор получил 6 соток бесплатно за организацию, за то, что нашел участок ниже рынка. И второе, за то, что нашел покупателя, организовал всю эту схему. Я написал свой пост в Инстаграм на эту тему, кстати, в Инстаграм если не подписались, обязательно подпишитесь, и мне пришло еще несколько комментариев о том, как эти стратегии работают. И мы обязательно, давайте вот прямо здесь мы вставим еще один пример в виде текста, как эта стратегия может работать, для того, чтобы вы убедились, что это не единожды случай, а реально есть люди, которые делают это постоянно. Они специализируются на том, чтобы найти активы ниже рынка и продать их по рынку. Мы так делаем с доходными сайтами. Вот здесь я дам пример, два примера на доходные сайты. Будет буковка И, можно будет на нее нажать и посмотреть. То есть это как раз та стратегия, которую, когда вы специализируетесь на поиске недооцененных активов, докручиваете их, распиливаете, делаете с ним небольшую подготовку и потом продаете. Если эти видео вам оказались полезны, как обычно вы знаете, что делать, смотрите до конца, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Пока.